Сегодня я вам расскажу, как определить, зарегистрирована ли ваша квартира при оформлении договора долевого участия в строительстве, как проверить, зарегистрировано ли договор долевого участия в строительстве и а, стали ли вы дольщиком, то есть для того, чтобы это оплатить и чтобы не бояться, да, пришла бумажка синей печати, вы хотите убедиться, есть ли регистрация или нет. Забиваем в строке поиска Росреестр. Открываем сайт Росреестра. В сайте Росреестра переходим во вкладку физическим лицам. В этой вкладке физическим лицам спускаемся в электронные сервисах получения сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки. Нажимаем на эту кнопку. После этого заходим дальше в сервисах справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн. Здесь нам предлагают вбить кадастровый номер участка. Где мы его берем? Кадастровый номер участка у нас находится в договоре долевого участия. И вот он в данном случае находится вот он здесь. Вот этот номер. И теперь спускаемся ниже. Спускаемся ниже. Заливаем из вот этой цифры, которая у нас во вкладке. И формируем запрос. Нам выходит запрос по кадастровому номеру участка. Где он находится? Внутренний городской округ, город Краснодар. Открываем права и ограничения, смотрим, когда зарегистрирован ваш договор. Тут у нас выпадает большое количество договоров, которые зарегистрированы. Вот они по номеру смотрим, какой именно у вас когда именно договор для его участия был зарегистрирован. Есть э, такая печать. Сейчас я вам открою, покажу. Когда договор регистрируется в Росреестре, то Росреестр ставит вот такую печать. И здесь есть дата, когда именно точно его регистрировали. 8 мая 2019 года. Примерно этот кадастровый номер участка и сам договор. Кто зарегистрировал, когда зарегистрировал. Вот, вот таким вот образом можно проверить договор. Итак, вы узнали, зарегистрирована ли ваша недвижимость в городе Краснодар или в любом другом регионе. Схема работает для всех абсолютно.